Привет! С вами Керхер Центр на пролетарской. Сегодня я вам расскажу про мини-мойку 7 премиум Full Control. Покажем вам распаковку и общие параметры. Но давайте приступим. Так, вот наш аппарат, давайте приступим к распаковке. Так, что здесь входит? Инструкция на русском языке. Пистолет высокого давления с LED-индикатором, на котором вы можете регулировать давление больше-меньше, как вам удобно, и трехпозиционная фреза. Первый режим – это подача химии, второй – это веерная фреза и третий режим – это грязевая фреза. Все в одном, очень удобно и компактно. Так, ну и, конечно же, сам аппарат – K7 Premium Full Control Plus. Что у него угу, входит, Еще раз повторим. Пистолет высокого давления с переключением, трехпозиционная фреза с подачей химии, струйной фрезой и грязевой фрезой, которую тоже можно регулировать. Также идет телескопическая ручка, очень удобно, не нужно никуда носить его. Взяли и покатили. Все легко убирается. Также есть барабан для сматывания шланга высокого давления. Шланг идет 10 метров, оптимальная длина. В принципе, спокойно хватает. Вот. Чтобы не мораться, придумали вот такой барабан так, Что еще можно сказать? Давление у него 180 бар Это максимальная комплектация э, В бытовом классе И 600 литров в час выдает этот аппарат Самая жирная комплектация, думаю, всем понравится Все бы хотели такой взять Ну и, соответственно, если у вас во дворе будет техника Керхер Конечно же, все будут видеть и тоже захотят такой уже Так что... Приходите в наш магазин, покупайте ее и удачи!